При работе с простейшей модификацией устройства оператор вручную с помощью рычага опускает на тару головку. Для повышения производительности и облегчения труда оператора разработано устройство с пневматическим приводом. Управляет работой устройства оператор с помощью пневмопедали. Различные модификации устройства позволяют герметично укупоривать банку с алиными, маринадами, морепродуктами, бытовой химией и лакокрасочной продукцией, а также бутылки и флаконы с растительными маслами, косметическими и фармацевтическими препаратами. Производительность устройства зависит от конструкции тары и навыка оператора.